Эй! Палата Немиркин! Добро пожаловать обратно в другое видео. Считаете ли вы, что ваш тип личности – инфи? Тип личности инфи означает интроверсию, интуицию, чувство и суждение. Это редчайший тип личности и составляет всего 1% от общей численности населения. Из-за этого инфи обычно чувствуют, что их неправильно понимают другие типы личности. Поэтому в этом видео будут рассмотрены 6 вещей, понятных только инфс. Во-первых, инфи всегда заботятся. Обнаруживаете ли вы, что всегда заботитесь о тех, кто вас окружает, кто нуждается в помощи? Вы всегда будете заботиться о людях до такой степени, что готовы рисковать своим собственным благополучием в этом процессе из-за сильного чувства личной честности и инфи, и стремления помогать другим. Таким образом, вы часто будете попадать в ситуации, когда вы выбираете помогать другим, жертвуя или пренебрегая тем, что вы хотите сделать. Это сделает вас тем, кого другие чрезвычайно ценят. Однако люди могут воспользоваться этой чертой характера и заставить вас пожертвовать собой, чтобы удовлетворить их потребности и желания. Во-вторых, чувствовать себя одиноким в группе. Чувствуете ли вы себя более одиноким, когда вы с другими людьми, чем когда вы один? Это может показаться противоречивым, но это одна из тех вещей, которые поймет только инфс. Известно, что инфи чрезвычайно интуитивно понятны и удобны, когда они одни, потому что они постоянно размышляют о себе. Однако та же самая интуитивная способность – это то, что может заставить вас постоянно чувствовать себя непонятым, особенно если вы сами не можете объяснить, откуда вы что-то знаете. Это чувство постоянного непонимания, когда ты находишься в группе людей. Вот что заставляет тебя чувствовать себя одиноким в группе. Номер три – самосаботаж. Есть ли у вас склонность так много думать о вещах, что в конечном итоге вы портите счастливый момент? Инфи имеют тенденцию всегда копать глубже поверхностного уровня вещей. Эта тенденция может испортить вам счастливые моменты, так как вы часто будете думать, что за каждой хорошей вещью должно быть что-то плохое. Этот ход мыслей в конечном итоге приведет вас к тому, что вы будете преуменьшать свои собственные успехи и достижения. И хуже всего то, что даже самые простые невинные мысли могут выйти из-под контроля и стать огромным препятствием на пути к вашему счастью. Номер 4. Легко поддаваться эмоциональному истощению со стороны других. Как часто чувства или эмоции других людей влияют на вас? Благодаря вашей обостренной интуиции и внутренним ощущениям, часто вы очень быстро улавливаете эмоции и чувства других и в конечном итоге сами перенимаете эти эмоции. Эта черта характера делает вас как инфи, очень сильным советником и защитником, поскольку вы можете легко понимать и сопереживать тому, что думают другие люди. В то же время, однако, это может быть эмоционально истощающим для вас из-за огромного количества эмоциональных стимулов, которые вы обрабатываете, особенно когда вы испытываете сильные контрастные эмоции. Номер пять. Редко открываешься или чувствуешь, что раскрыл слишком много. Как часто вы выражаете свои чувства другим людям? Что же, из-за интровертной черты, присущей многим типам инфий, вы склонны быть очень сдержанными, когда дело доходит до выражения своих мнений и чувств? Кроме того, вы привыкли помогать другим, поэтому старайтесь не выглядеть уязвимым. Вместо того, чтобы открыться, всякий раз, когда вы чувствуете гнев или разочарование, вы предпочитаете избегать социальных контактов и решать все самостоятельно. Однако, как только кто-то заставит вас открыться, вам внезапно захочется высказать все, что у вас на уме, и в конечном итоге извиниться, потому что вы думаете, что обременяете их своими проблемами. И номер 6. Внутреннее чувство вины. Вы постоянно переживаете ситуацию, когда вам кажется, что вы могли бы сказать что-то другое? Скорее всего, это связано с внутренней виной, которую вы, как инфи, постоянно испытываете. Когда вы отправляете сообщение своим друзьям, ваш разум автоматически заставляет вас думать, что вы каким-то образом беспокоите их. Или когда вы делаете что-то, что хотели сделать, вы можете начать чувствовать вину, потому что это означало, что вы не сделали того, чего от вас хотели другие. Даже короткий разговор может заставить вас задуматься, было ли то, что вы сказали правильным. Какова бы ни была ситуация, в вашем сознании всегда есть что-то, что заставляет вас чувствовать себя виноватым. Относились ли вы к этим знакам и понимали ли их? Если вы являетесь инфи, вы можете постоянно чувствовать себя одиноким и непонятым, потому что не так много других людей, которые могут относиться к этим мыслям и чувствам. Но помните, что вы не одиноки. Вероятно, есть кто-то, кто может иметь отношение к той же борьбе. Если вы нашли это видео полезным или увидели себя в этих знаках, пожалуйста, сообщите нам об этом в комментариях ниже. Ставьте лайк и делитесь им с друзьями, которые тоже могут честь это ценным. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать на колокольчик уведомления для получения дополнительной информации. Все использованные ссылки добавлены в поле описания ниже. Большое суперспасибо за просмотр и мы увидимся с вами в следующий раз.